просто сел. Ожидает людей. Они вылез, вылез. Вижу, что он вылез. Опять сел. И смыслом он садился. чем он летать хочет? Я сзади диспетчерская, Влад. Он летает, вертолет не полезен он прям на полянке. На какой полянку. А, вижу, вижу, вижу. Он хочет этим доказать. птать, у меня опять лагает, он сам, сам действует. -мо, дебил! Ч он делает, олень, баклан, тупорилый? Вот, он у меня хуйнй занимается, чувак мой. Что с тобой, братан? Зачем чем ты F11 нажимал там всякие... Я не сейчас нажимал. Этот баклан начал херню заниматься. Он меняет стрелки почему-то... Сука, ко мне летит, походу. Какой к тебе он в лесу улетел. Ну, сейчас сюда вроде летит. Прямо над тобой? Пизду, похуй на него, я к тебе бегу Влад, плотную. Встречай меня, я оббегаю. Я возле тебя. Ищу забор, чтобы дойти. Вертолт возле меня. Он разбился. Ну прикрывай, он возле меня сел! Он разбился. Возле меня сел! Так я знаю! А его? Побежал за ним. Что... Это ты, да? Это... Это ты? Рядом со мной. Да, да, за тебя я. А это кто был, бегал. Да вон он, вон он, что ты тупишь? <связывая> попал в меня, попал в меня. Ты убил его? Походу, да. Отлично, у меня кончини. Точно убил его? У меня тоже крывок. Я в него усадил, не знаю сколько. Быстро мотать, конечно, не, не в хорошем месте. Долетался парень. Он вылез?